Вы планируете отпуск в Испании на побережье Коста-Бланка? Тогда вы правильно выбрали наш YouTube-канал. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Матвенко Олег и компания Esponatur. Я рад приветствовать вас на нашем канале. Спасибо, что смотрите наше видео. Мы продолжаем снимать видео о аренде недвижимости на нашем побережье, Коста-Бланка. Сегодня мы находимся в городе Таревьеха. Более подробную информацию о продаже и аренде недвижимости на нашем побережье вы можете узнать, перейдя на наш сайт espanatur.es. Все, что вам понравится, все, что вы выберете, мы с удовольствием вам покажем. Приезжайте к нам. А сегодня я хочу вам показать квартиру, которая находится прямо передо мной. Квартиру, которую хочу вам сегодня показать, имеет две спальни и находится на пятом этаже. А теперь давайте поднимемся в квартиру и посмотрим ее. Вот мы и поднялись в квартиру. Давайте ее посмотрим. А начнем мы с гостиной. Гостиная разделена на две зоны. Это зона отдыха и обеденная зона. В обеденной зоне расположен большой стол на 6 персон. В гостиной вы можете расположиться на удобном диване и посмотреть телевизор. В комнате есть кондиционер. В комнате всегда будет прохлада. В этой квартире есть интернет. Вы также можете воспользоваться. Зону отдыха от обеденной можно отделить вот такой стеной. На кухне есть все необходимое. Это и холодильник, микроволновая печь, электроплита. В шкафах есть посуда, которой вы можете пользоваться при приготовлении вкусных обедов. С гостиной вы можете выйти на террасу, с которой открывается прекрасный вид. В главной спальне – Расположена двухспальная кровать. Во второй спальне этой квартиры могут разместиться четыре человека. В ванной комнате вы можете принять душ. Через окно в ванной комнате попадает дневной свет. И ванна всегда светлая. Я прошел всего 200 метров по улицам города и попал на этот прекрасный пляж. Более подробную информацию о аренде и продаже недвижимости на нашем побережье переходите и смотрите на нашем сайте esponatur.es все, что вы выберете, мы с удовольствием вам покажем. Приезжайте к нам. Компания «Эспонатур» встретит вас в аэропорту. Мы поможем вам арендовать автомобиль. Большое количество супермаркетов – Меркадона, алги Карифур поможет вам сделать прекрасный выбор продуктов питания. Всей семьей вы можете отправиться в аквапарк, который находится у нас в городе. Также всей семьей вы можете прогуляться по набережной и попасть в лунопарк. Для любителей спорта – в нашем городе есть большое количество тренажерных залов, где вы можете потаскать железо, а на пляжах нашего города вы найдете площадки для волейбола и для футбола. Для любителей ночной жизни в нашем городе есть огромное количество диско ночных дискотек. Я, Матвейн Калех и компания Esponatur прощаемся с вами. Спасибо, что смотрите наше видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания.